И стартует финал турнира. Вот ребята из команды One Hole. Первая карта. Тускан. Выбор команды Коса Смерти. Начинают они в результате проигранного ножевого раунда в атаке. И в обороне One Hole, собственно говоря. Внимание с батом. С батом, черт возьми. Потому что потрошитель, к сожалению, не успел прийти на матч. Ты специально теперь чат выключаешь на стримах в КС? Ну... Не то чтобы специально Но просто мне надоело на самом деле Постоянно читать вот, эту, вот этот мусор Который там льется Там же ладно когда-то хоть что-то нормальное писалось Нет же Поэтому да, чат всегда выключен Рейдж минус бот Бот отдался Хоть что-то положительное произошло в этом раунде И минус don't like И далее у нас проход через мидл И из дома выбегает Забирает ташира Монспит и рейдж остаются вдвоем Монспид и Рейдж уже не остаются вдвоем. Короче, 1-0 в пользу команды Ван Холл. Составы. Эвольверс, Газлар, Кенчик, тот самый, как его, Ротманс. И Хуч, и Бот Хуч. Uh, ну а команды коса смерти Ташира, Ташира смог машин Монспедроидж и Донфлайк. Uh, прошу прощения, дорогие друзья, сразу хочу оговориться, если у меня будет немножко подпорчено настроение. Ну, во-первых, ожидание 52 минуты, ну то есть перенос игры на полчаса и еще и 22 минуты ожидания сверху. Ну а во-вторых, игра 4 на 5 недостойна не просто финала, она даже полуфинала была бы недостойна. Но и тут вы посмотрим на на подобное, что уж поделать Ладно Хотя повторюсь По регламенту команды One Hall На первой карте им как минимум должно было быть Защита на техническое поражение Это только как минимум <звы> <звы> Ну что, выход на экономическом От косы смерти а, Атака, как вы знаете, у косы Всегда достаточно слабая И то, что они сейчас начинают в атаке Естественно, сыграет на руку Скорее их сопернику, чем самой косе смерти и то, что они выбрали карту Тускан, где атака сильная сторона, как бы это вдвойне хреново. Потому что у них атака слабая. И выбирать карту, где у вас, типа, атака слабая. Господи, где вы не. Где вы плохо играете в атаке? Короче, блин, у меня что-то мысли путаются. Путаются мысли, потому что я уже просто устал сидеть ждать. Сейчас жизни просто коту. <кхм> Сами знаете, куда. Ну что, выход на Б, Газлар, легкие три минуса, и даже четвертого еще добивает. В общем, это 3-0. По поводу 4 на 5, это да, как как организаторы так поступить, вот не было бы у меня, было бы ТП. Очередной раз разрешал, какой же я крутой. А, я очередной раз разрешал. Да при чем здесь это? Блин, и так должно было быть ТП. Почему кто-то должен входить в положение администраторов? Типа, есть регламент, разве нет? Есть регламент, которого должны все придерживаться. Безусловно, все. Иначе нахера, простите меня, этот регламент есть. Зачем придумывать какие-то правила, если администрации вдруг можно будет их случайно чуть-чуть поднарушить? Ну, я хрен его знаю, типа. Странная история. Ладно, короче, смотрим. <к <к> Эмки, Фамас, ну и куча всего интересного у команды Холл, Коса смерти, естественно, тоже при девайсах Правда, частично при девайсах Ташир почему-то с Диглом играет Ну и минус от Рейдж Дакинг, Кенчик погибает, следом за ним погибает и Ротманс, я насколько понимаю Это, по-моему, если я не ошибаюсь, это он Эволверс и Газлар Уже только Газлар остается и, и опять же, вот почему Проблема игры с ботом При комментировании постоянно будет висеть этот бот Даже если за него кто-то зайдет Хелсбары будут отображаться Неправильно Ну, короче, это прям беда Фу, прости, Саш, я не буду это смотреть Конечно, дико извиняюсь, но я не хочу смотреть данный матч Пусть коса выиграет Давай, Олег, удачи тебе ну собственно, первый девайс на раунд коса смерти реализует. Реализует его достаточно хорошо и удобно. Монспит, минус Эвольверс. Следом пережимает хуча, за которым, вероятнее всего, как раз-таки и зашел Эвольверс. То есть, монспит в этом раунде убил двух эвольверсов. Это все, что надо знать. 3-2. Я просто типа логики не понимаю. Сказали... Что, что сказали парни из команды холл Вам будет играться в, четвер... ну, в пятером против нас четверых проще и вы выиграете Так дайте тогда себе техническое поражение и все И зачем? Ну ладно, <з leadership> такое типа <с> <с> Сань, брат, я рекорд сделал, я уже 50 раз получаю бан на сервере без демки ну, хреновенько, Рустам Я бы тебе советовал все-таки демки писать Рейдж, да, Найт Отличные три минуса Минус от Донт Лайка И у нас кто остался-то вообще вот Где Кенчик остался? Кенчик, кстати, играющий за бота. Привет, Саня, извини, забыл, кто выигрывает И сколько длится будет, болею за косу А, сколько длится будет? Ну, это первая карта Впереди еще вторая, возможно, даже и третья будет Это не точно, но она, может быть, будет ну, а, собственно, то, что ты болеешь за косу Красавчик Ну что, Кенчик сейвит девайс боту Самая забавная история, да, что в случае, если он действительно засейвит Девайс, девайс останется у бота И вот это как раз-таки, ну, такой, типа, хитрый мув, да Хитрый мув, ну что, попадает в голову Ташира Не выстрелил в первого Естественно, выстрелил по-продумански во второго Но, тем не менее, бомба взрывается Еще 3-3 Потому что у меня нет ВК Но это еще более странно Рустам, регистрируй Как это без ВК? Без ВК нельзя Ну, бот Молодец Дядя Митя, он же Хуч Сидит в респауне, не выходит с респауна И тем самым позволяет команде Ван Холл сыграть этот раунд Теоретически в пятером ну, вот сейчас погибает Эвольверс вместе с Ротмансом Ой-ой-ой и Монспид Как же он забожил Уничтожил трех оппонентов Газлар и Эвольверс остаются вдвоем ну, тут такие на самом деле перспективы Достаточно мрачные Эвольверс, кстати, у нас играет за Хуча И, блин, дабл килл от рейджа В результате вдвоем смогли справиться Монспид и... Монспид Mon... и рейдж, да, все правильно 4-3 Не, не надо, зачем у меня компьютер старый Так, э... а как это относится, собственно говоря, к регистрации ВКонтакте? Зарегистрироваться ВКонтакте можно даже с телефона Зачем компьютер-то для этого? Энтри энтрифрак по кенчику. Don't like. Разменный минус. Ох ты, ничего себе, разменный минус. Ну, укатал. Укатал, ребят. Ну, притаившийся в сайде Ротманс также. Умирает от рук Рейджа. И это уже 5-3. Ну, на самом деле, честно, конечно, да. Это очень сильно омрачило... Этот финал. Вся вот эта вот обстановка, вся вот эта атмосфера. Куча времени выяснялись отношения. Непонятно, кто не прав, кто виноват. Кто молодец, кто не молодец. Как и где что должно быть. Эм, ну как я тогда демпу кидаю. Ну как ты ее записываешь. И вконтакте потом просто нажимаешь отправить и все. Че, это же элементарно. фраг. Вот, кстати, вот обращаю внимание на ситуацию. Газлара убили, Газлар зашел за бота. Газлар опасный игрок. Два Газлара в команде One Hole – Это очень хреново для косы смерти. Вот, типа, вот просто такая вот история. Вот это как бы тот момент, о котором я говорил. А, минус Ротманс. Ну, при этом я, естественно, не хочу принизить каких-то других игроков. Нет, абсолютно нет. Все тоже молодцы. Но вот, видите, Газлар делает фраги. А победа будет? А победа не будет все-таки, к сожалению. 6-3. Я просто, ну, блин, я не знаю, как, как сейчас комментировать этот матч. Экономика, не экономика. Но ну, вот Кенчика убили. Но вот сейчас за. За бота зайдет, нет, не успевает А, Газлар у нас уже за бота когда-то успел Зайти, а Газлара когда успели убить Почему он в барах Ой, бля Плюс, что бота не слепит и не видит Дыма, посадить в сайт и дать дым Будет коты принимать Кстати, кстати, надо взять Команде One Hall это на вооружение надо было им затеров оставаться за КТ в четвером плохо играть. Да вообще в четвером плохо играть турнир 5 на 5. Зачем играть в четвером? Ну и не залетает у Эволверса. Пытался он расстрелять Ташира. 25 хп ему оставил. Но добить, к сожалению, не сумел. 7-3. Плюс у ботов, как известно, стрельба не такая, как у человека, да, у бота, а им. Он не всегда, про, не всегда работает, как-то вообще он там работает по своим алгоритмам. Но он может просто вертушку на 360 в прыжке тебе двинуть в голову. Что не сделает, безусловно, ни один человек. Плюс у ботов ВХ встроенный, это тоже как бы известный факт. То есть он тебя увидит на другом конце карты и будет за тобой бежать вообще на пролом. <смех> Дичь. Дичь дичайший. Вот, видишь, Володь, в чем вся сложность? Ты пишешь: затеров нормально, Саш. Там можно дать легко один минус, умереть и взять бота. Вот как раз так и не должно быть. Если тебя убили, все, типа тебя убили Для тебя раунд закончился Не должно быть так, что ты снова за бота заходишь И тащишь дальше А если ты делаешь два минуса, берешь бота а Потом делаешь еще два минуса Где справедливость? Непонятно Ну что, газлар, один в два Я не понимаю там, что и как Но рейдж Рейдж достаточно серьезно относится к этому раунду И вообще, кстати, хочу обратить внимание на статистику рейджа Это 16 на 7 Ну, тут, безусловно, конечно, доминация, как бы У него стоит самый высокий уровень Вот, тем более Ну, то есть, вот И вникайте, насколько даже самый обычный бот может э, изменить, э, так скажем, происходящее Ну, давайте просто смотреть Вот он, вот он хуч Смотрите Бот идет куда-то. Ну, Газлар погибает. И берет бота. И все равно погибает. <звы> <звы> ну, не всегда, не всегда, да, боты помогают, не всегда. Забавнейшая, в общем, история, конечно. Ну, типа, такой кринж такой финал увидеть. Вот. Я просто в шоке. И пауза от косы смерти. А, у них тоже один вылетел. Это что, типа решили навстречу пойти <laughs> своим соперникам? Есть легкие средние эксперты, дальше выше. И это самый высокий стоит. Ну, естественно, а как на фасткапе, бот самого высокого скилла, так скажем. Просто гадлайки, не иначе. Ладно, подождем. Подождем, пока вернется пятый игрок. У команды Коса Смерти. Ну а то смотрите, здесь же, по сути, тиммейты, да, Хуч и Лекс. Совпадение не думаю. Сейчас они будут друг другу мониторить. Просто можно было бы же, ведь согласитесь, тогда вообще зашли, типа, вышли все, и пусть боты там сами по себе играют, да? Ну, весело, весело, что. Это же и на турнирах от фасткапа можно брать ботов. Сам Макс Пейн решил так сделать, по примеру, CSGO, видимо. Так в CSGO это убрали херню, вот тот и оно. Что это уже не актуальная тема. CSGO, как собственно, ну, компания Valve, отошла от этого. Все. Боты не появляются больше. Только на фасткапе боты появляются. Я не знаю, правда, за Фейс это ничего не могу сказать, потому что на Фейсе не играл уже 500 тысяч лет. Но в матчмейкинге нету больше ботов. Вышел, все, бот появляется один и стоит на респауне. Все. Чтоб как раз-таки не было такого, что один... А если, например, у человека софт стоит? Я не говорю, что здесь кто-то софтом играет. Но если просто кто-то играет софтом, он умрет. Ну, так получилось, что его убили. Он берет бота и... Все. И комбо. На фейсите появляется. Ну, вот, видишь, как бы вот такая вот история. Ну, Газлар, один на один с Монспитом Монспит здесь... А, не, а, не один на один Да, еще у нас есть э, Ротманс Ну, минус от Газлара, 9-4 В общем, даже не хочется это комментировать Потому что это не игра Ну, это просто вот, пустая трата времени Не, то, что ботов добавили, это круто но я считаю, что нужно было бы добавить также возможность их выключать Чтобы они не добавлялись Хотя, с другой стороны, зачем эта возможность? Ну, ну ладно, короче, не знаю Не знаю, но я это все равно опять же не одобряю Это еще хорошо, что вот у команды OneHall очень послушный бот Он просто сидит в респе и никуда не высовывается Вот Вольверса убили, сейчас залетит за бота все, залетел как бы Получает второй шанс Ну, Газлар э, Свою позицию держит Газлар, как я говорил уже неоднократно Он меня обиделся, что я не говорил тогда, что он та, Крутой игрок, типа, ну <laughs> Но он крутой игрок, безусловно Просто я запарился и что-то, видимо, забыл сказать об этом и именно поэтому-то я и топлю, что как раз если Газлара убили, это в какой-то степени достижение для косы смерти А тут у нас Газлар в виде бота уже выбегает продолжать убивать Ну тот же Ротманс здорово стреляет Его убили и можно порадоваться, что мы убили сильного Аймера, а он берет и снова заходит за бота То есть в какой-то степени команда One Hall, имея бота, получает усиление А в атаке... Сто процентно получают усиление Потому что в обороне бота еще нужно Перетянуть на нужную точку А вот находясь Как раз таки в атакующей стороне Ты просто берешь бота, он всегда сидит Где-то у тебя в спине И все, и все хорошо Энтрифраг за командой коса смерти Погиб Ротманс, вот кстати говоря Ротманс сейчас берет бота Эвольвер с кенчиком по минусу Монспит И вот это вышли ну, тут я бы, конечно, наверное, посоветовал хоть какие-то гранаты использовать, например, да, для выхода. Не просто так, типа, это делать. Ну, 9-6. Так, и смена сторон. Ну, обороняться, конечно, сейчас к косе смерти будет еще сложнее. Хотя, с другой стороны, если они выбрали карту Тускан, я так предполагаю, хоть что-то, наверное, они на ней готовили. Я дол думаю, должны готовить. Ну, типа вот Газлар 15 на 9 идет, да, фраг-лидер своей команды. Рейдж кинг 19 на 10, фраг-лидер своей команды. У Бота статистика обнулилась, к сожалению. Саня, это первая игра, да, это первая. Газлар! Однако здравствуйте! Вот это смог-машина. Я бы сказал, хедшот машина, а не смог машина, ну, но красиво. Красиво. Кенчик на боте забирает смок машину, и отдается под рейдж Декинг. 10-6. Ну, благо для команды коса смерти One Hole сыграли пистолетку, ну достаточно стандартную, да, то есть вышли просто по точку Б и просто не смогли под нее выйти. Пытались, но не срослось. Ставим лайк, народ. Константин приветствую. Сода вперед. Ну, пока сода впереди. Но я не знаю, стоит ли даже гордиться победой над соперником, у которого статистика ну, то есть <laughs> Статистика, не статистика То, что они играют э, в меньшинстве Ну, поджим от One Hall э, Простите, от косы смерти э, Последовал Есть э, четкое понимание того э, Где находятся Игроки атаки, что это большой квадрат И don't like пытаются, в общем, игроки обороны Зайти зачем-то за Аркадий, чтобы К сопернике не сидели, ну, позиция у Evolvers Кстати, самая ништячковая э, Просто стоит и ждет Дожидается, забирает ташира Следом забирает монспита Ну, типа, интересно Завершающий минус э, за рейдж Дакинга, И это 1-6. Ну, тут, конечно, коса смерти Сами себе раскидали грабли И начали бегать кругами по этим граблям Зачем сейчас было идти в аркаду? Ну, если ваши соперники будут сидеть Так в чем проблема? Достаточно просто собирать информацию по миду Ну, по большому квадрату и по малому По факту, вот две позиции, которые Нужно мониторить, все Рано или поздно ваши соперники появятся На одной из этих точек, по-другому быть не может Кенчик, минус don't like Монт разменный минус в малый квадрат Кенчик отправляется забирать бота Нет, бот погибает Или это уже Кенчик взявший бота погибает Играя им Тут как бы непонятно, тут мои полномочия Все, а, Ташира Минус Ротманс и Вольверс с Газларом вдвоем. Газлар при этом, кстати, хороший шот вешает по рейджу. Я хотел сказать, что открылся из скрипа, но остался, по сути, один. Монспид забрал и Вольверса. По Газлару информация есть. Но этого недостаточно для того, чтобы Газлара убить. Что, кстати, очень и очень странно. Потому что теперь Ташира рискует просто проиграть этот раунд. 27 хп у Газлара, 22 у Ташира. Газлар пытается прочекать абсолютно каждую позицию. И поэтому, естественно, рано или поздно он своего соперника чекнет. Если соперник не выйдет чекнуть его первее! Вот это да! Вот это прям с языка снятая фраза. Очень красиво, очень круто. Минус от Ташира. Ну... Тайминговый выход. Конечно, на самом деле здесь просто не сложилось Газлару, потому что, ну, с вероятностью 99,9 Газлар бы выиграл бы перестрелку. Я вот практически уверен. Просто удачный тайминг поймал игрок обороны. Все, вот не более того. Не повезло команде Холл в очередной раз. Ну, в плане то, что они и так играют в вчетвером, им не повезло. Так, естественно, еще и не ведет с позиционкой периодически. Я иногда предсказываю игры Счет будет 16-8 в пользу сот Посмотрим, посмотрим Эвольверс захедшотил рейдж до кинга Ну а Монскет забрал, ну судя по всему Как раз таки, нет не Эволверс а Забрал бота, ну или кто-то там опять же за бота играл В общем, забейте, на бота забейте Эвольверс был последний, его убили И вот это, это самый важный момент Вольверс пытался, но одного вольверса было недостаточно Но это, опять же, был диглбай Ладно, окей, были бы девайсы Другой вопрос У эта игра нечестна Я согласен, да, что это немножко нечестно По отношению, причем, к команде One Hole То есть, Но они, с другой стороны, сами здесь согласились Давайте мы сыграем с батом Типа, чтобы не получать техническое поражение Но, как я сказал, какая разница Техническое поражение или вы проиграете Н... Что от этого поменяется? Ну, по сути, ничего Эвольверс. <связывается> Разменивается И раунд заканчивается 14-6 Я жду следующую карту Я жду карту кэш, на которую, по идее, должен прийти э потрошитель То есть пятый игрок команды Холл И там уже на своем пике они будут играть в пятером то, что они будут играть там в пятером, уже многое значит, да? То есть это уже совсем не то, что будет сейчас на Тускане. Пусть сейчас коса смерти доминирует, но у One Hall нет одного игрока. То есть то, что все, что сейчас происходит на Тускане, по сути, не является отражением действительности. В любой момент, если бы сейчас мог появиться потрошитель, он бы показал, что я прав. Но посмотрим, в общем, посмотрим. <смех> так, ну что, пауза закончилась От команды Холл, Можно продолжать, собственно, 5 секунд до конца Я, честно, даже не понимаю, зачем была взята эта пауза Но взята еще одна Неужели кто-то еще решил отойти? <смех> ну Это тогда вообще беда, если их трое останется <свят> <свят> Ладно, я свято верю в то, что вернется хотя бы один игрок. Давай, one ухол, он и ухол. Интересное <свят> очень написание. Ну что, ребята из One Hall, за вас болеет Рустам Халбаев. Кстати, немного игроков болеют за команду One Hall. Вернее, простите, зрителей немного болеют за команду One Hall. Это немножко даже печально. Но, справедливости ради, из 48 проголосовавших 46 свои голоса дали именно команде One Hall. Да, пока что в голосовании выигрывает коса смерти, набрав 54%, но болельщиков у Анхол на самом деле не настолько-то уши мало, как кажется. Просто они прячутся и не показывают виду. Взяли паузу, чтобы Поттер успел помыть руки после работы. Инфосотка. Так а какая разница? Это же Best of 1 создан. То есть это не Best of 3. Следующий матч можно начать через 10 минут, через 20, через 15. То есть не обязательно его начинать следом. да. То есть какая-то небольшая пауза э, может быть. Естественно, ну там, я думаю, в разумных пределах до 15 минут вполне себе позволительно Если бы Best of 3, тогда другой вопрос Они попросили взять с, э, косу смерти паузу, но коса смерти не взяла Ну, в общем-то, в какой-то степени, наверное, правильно Но в духе все-таки спортивного интереса, если твой соперник просит паузу ну лично я бы, играя в этом матче, взял бы взял бы паузу ну потому что мы все-таки типа э, играем в кс и это опять-таки спорт, пусть и такой достаточно своеобразный но надо делать идти навстречу своему сопернику даже если ты его не любишь даже если ты его не уважаешь если он тебя бесит все равно если твой соперник попросил паузу потому что у него паузы кончились и у вас не одна последняя пауза осталась, да? Окей, если была бы последняя пауза Я бы тоже послал, простите меня, на три веселых буквы Потому что я свою последнюю паузу Не должен тратить на чужую команду А если моей команде понадобится пауза Но у команды коса смерти сейчас в данный момент две паузы И поэтому я бы взял бы паузу Смог машины Мон спит по минусу И Вольверс отвечает одним фрагом А у Кенчика остался один хп Вот такая вот печальнейшая ситуация Добивают кенчик. Снайперская винтовка есть у э, don't Лайка. Like ну, 2 в 4. Насколько я понимаю, 2 в 4, конечно. Может быть, опять здесь где-то какой-то бот просто не отображается. Эвольверс застрелил рейдж до Кинга. И у нас теперь уже получается 3 в 2. Численный перевес пока за обороной. Но, учитывая то, как коса смерти любит выходить куда-то в аркады, вот что забыл снайпер в малом квадрате. У меня просто один единственный вопрос, куда так далеко ушел снайпер, а если сейчас кто-то просто подожмет коннектор, убьет монспита, например, и очень быстро убьет донт like. ну, типа, это так не должно быть, наверное. Эвольверс, как обычно, стоит в большом и продает своих. Ну, да ладно, что вы так часто на Эвольверса наезжаете? Я вот как не слышу что-то про команду One Hold. Там обязательно говорят, что Эвольверс какой-то нехороший человек. Нормальный парень, что вы так... Ой-ой-ой. Вот этот царский сейчас прев был от Ротманса. Жаль, к сожалению, одним этим префом не выиграть матч, но минус был действительно очень красивый и качественный. Вот что значит, как говорится, на опыте выстрелил, да, понимал, где можно. Находиться соперник И просто, блин, не думая, на тебе туда А соперник там действительно был Так, какой спортивный интерес На этом турнире с этими людьми Так так и надо, 52 минуты ждали Они еще и паузу просят Хоть там уважение к ним может быть Ну, не знаю, все-таки, опять же То, что было до матча И то, что находится происходит на матче Это, типа, две разные ситуации В ходе матча, на мой взгляд Игрок должен забывать обо всем, кроме матча Все, никакие там обиды, оскорбления или что-то еще Не должны его сбивать с правильного пути, так скажем <coughs> Ну, как я понимаю, равная ситуация 3 в 3 Кто-то взял бота, видимо И Вольверс взял бота, да, то есть бота на самом деле нету То есть 2 в 2 сейчас ситуация с минусом по рейдж до кингу ну да, конечно, здесь огромные молодцы ребята из косы смерти, которые просто бегают по карте и отдаются. Вот тот самый снайпер, который попадает в голову с пистолета, но не убивает. Это самое болезненное, на самом деле, что могло произойти. Попадание в голову, но без фрага. 6 хп у эволверса и 42 хп у... О, боже мой, у Ротманса этот никнейм Я так и не могу прочитать уже второй раз Don't like, услышал выстрелы Ну, теперь понятно, да, где это Но тут АВП должно выигрывать Просто на изи Вот те нахрены на изи Боже мой Ну, абсурднейший матч, ладно, 15-8 Я не за кого, мой дедушка фанат футбола, у него даже мяч с матчем, которому больше 50 лет, по-моему Я фанат, ну как говорил мой дедушка, я ни за кого, я за красивый честный матч Ну вот, собственно, я так всегда и говорю перед любым матчем и во время любого матча Я за красивый контрстрайк, за красивый, честный контрстрайк Мне по барабану абсолютно, кто будет в каком матче побеждать Поэтому я никогда не отдам какой-то команде предпочтение ну, отличная флешка и отличные диглы у команды Коса Смерть. Правда, вот тут, конечно, нужно уже как-то перегруппировываться И Смок Машин, в принципе, должен уже явно выходить, поджимать. Типа, сидеть в малом квадрате. Можно... На таких таймингах. Учитывая, что там вовсю идет выход на точку А. Но это прям совсем, совсем не о том. Не о том, о чем нужно. Донт Лайк like, погибает от рук Кенчика. И Смок Машин остается последним. Тайминги, хаешка, такая себе тоже хаешка. Зачем она была выброшена, я так и не понял. Если игрок обороны все равно уходит на сейв, зачем выкидывать хаешку, когда ее тоже можно было бы засейвить? Сань Дорог, Дима, привет. В общем, боль. Боль полнейшая. Ну, минус Ротманс, 15-9. Дорогие друзья, коса смерти по-прежнему находится на матч-поинте, Но если они не возьмут ни одного раунда за ближайшие 6 раундов, тогда мы еще и с вами допы посмотрим с ботом. Вот что вообще я никогда, кстати, наверное, не видел. Чтоб команда вчетвером еще и до допов умудрилась дотянуть каким-то невообразимым способом. Ну, кенчик... Легко справляется с Rage Da Кингом. Опять же, здесь диглы. И непонятно, нахрена коса смерти лезут в аркады. Но ну, любители они в аркаде. Но при этом не понимают совсем, как будто бы, что это не работает. Да? В конкретной э, истории, то есть в этом матче, это не очень работает. Да, типа, какие-то минусы на поджимах есть. Но по результату матч проигрывается. Медленно и уверенно. Ташира. Хороший дигл. Качественные выстрелы. И пока что все, смог машин Минус на зацейвленном автомате Калашникова Насколько я понимаю Ого-го-го, ого, кенчик Чего вообще вешает, а? Дикий какой-то, дикий, просто на лету Уже, кстати, не первый раз ловится Просто куча хэдшотов Жесткий, жесткий человек, жесткий 15-10 Так, кстати, дамы и господа Нет, не кстати Все, все, я тут Коса фанится уже Ну, здесь на самом деле не до фана дело Потому что 15-10 Это счет, который можно не успеть выиграть Типа, если вы фанитесь Я, конечно, не против Когда-то там, что команда может пофаниться Но команда, которая решила На веселе, так скажем Сыграть матч Должны отдавать себе отчет Что они иногда могут и как бы, ну Не, не убивать И не выигрывать Как следствие Кенчик еще один хедшот. Минус Рейдж Дакин. Дак Найт, простите, да Найт. Перестреливает смог машину. Ну, выход на Б, естественно. Здесь, собственно, никто и не сопротивляется. Ну, короче, что? 15-11. Я заранее прибавлю раунд, потому что, ну, не будет здесь клатча от Монспта, однозначно. Хороший хедшот. На этом все. Привет, бро. Какие скиллы у типов? А, привет. Привет, Юра. Но я тебе так скажу. Где-то там а, харды, хард-минусы, м-плюсы, может быть. Точно не могу сказать. Вот, потому что просто не помню. А, битву закрыл уже, к сожалению, и не могу посмотреть. Но вообще, да. эмок здесь, по-моему, нет, если я не ошибаюсь. Что, заход на точку А... Коса смерти, кстати, здесь, ну, что-то типа какого-то стака сделали Но не совсем, скажем так, стака, да? Какие-то ребята просто шли банально поджимать Ничего себе подкараулил Ну, диглбай, неожиданно, но диглбай у косы смерти в итоге оказывается победным Что ж, дорогие друзья, счет 1-0 Первая карта закончена Ну, если можно, конечно, назвать ее первой картой Это вообще как-то, ну, странная, конечно, история по-прежнему буду уверенно говорить, что ее и не должно было быть. Но ладно, раз уж она была, то закончилась она победой команды Коса Смерти.